Hi. Всем привет, меня зовут Макс Прайм и тема 12-летний миллионер из китайского города. Он у меня младше еще миллионером кажется в Китае. Я в шоке. Давайте почитаем про него. Я вам еще ролике расскажу про него в следующих роликах. Продолжение будет, если вы поставите много лайков. Вместо того, чтобы чтобы. Поступить в университет 12-летний Ли Сян занялся предвижением любительского сайта. Понятное дело, спустя 10 лет в подчиненных у Ли, Ли Сян 900 человек его портал. В тройке крупнейших китайских интернет-ресурсов, посвященных IT-технологиям, если вы не знаете, что такое эти технологии, понятно, почему вы бедны. А если личное состояние оценивает в 200 миллионов юаней, Майк Дел создал Делком Питер. Компройтион. Вы 19 лет бросил учебу в техническом уни... э, институте. Кстати, это вроде бы второй институт. Герой. Нет, нет. Это какой-то друг, вы наворожены лисяну. Старт компании Microsoft был дан, когда Билл Бил Гейс оставил учебу в УЗИ. Китаец лисян. То есть Microsoft он создал. Вау. Создавайте что-то, как он. Microsoft, вы можете реально не знать что-то такое Но в интернете в реальной жизни в ракете клуба но это будет тяжело поэтому стримой эти ролики всякие приколюшки китаец лисян microsoft лутон как-то бил гейтс оставил учебу в вузе китаец лисян водушевленный их успехами, не стал слушать наста... наставлениях... наставления своих родителей о том, что для учебы в жизни нужно окончить, окончить институт. Вместо этого он использовал свое свободное время, для управления которого сделал его миллионером. Подробнее. Родивший. Родившийся в городе Шичанчжуан, провинция Хэйбэйт, лысян с детства все компьютерами. Он был в курсе всех новостей индустрии высокого технологии IT. Ж... Жадно читая все специализированные журналы по данной тематике. А в 1999 году он решил сделать собственный интернет-сайт, посвященный компьютерному миру. В тренд попал слушать им. Uh, на отрезок отказавшись поступать в инстинктуру отрезовый в отрезок uh, понятно думаю оказался замес этого журнал прочитал я буду изучать то, что мне интересно, сказал он. Лисян пообещал родителям, что в месяце будет в месяце зарабатывать не менее 2000 юантов. Было бы интересно, сколько это у нас. 2000 янов Ну нормально, там возможно скобочку написали вроде бы. А заработал 100 тысяч диалетических интернет-сайтов с очень высоким посещением вскоре заметил рекламодатели поэтому постите что-то постите продолжайте вас заметит тоже вы рекомендатели я как ролики постит возможно меня тоже заметьте напишите не там у канале зайдут то так вот родители ли более не требовали на поступление университета. Лисян занялся этим делом уже серьезно. Нанял команду экспертов. Зарегистрировал новый сайт pspop.com. Интересно. Расла посещаемость. А вместо с ней и финансовый юнох предпринимательный поступление от рекламы удивления к удивлялся Уди... О, удваивался каждый год а да удваивался каждый год если кто стать ютубером как я блогером то пиши в комментариях чтобы я стал ролик я уже создавал и записывал секретные темы поэтому смотри продолжением кто кстати может мне помочь монтажером потому что я вот снимаю и монтировать это прям время должно занимать. Поэтому если хочешь мне помочь монтажером, то я тебе могу тоже чем-то помочь, например, рекламировать. У меня, конечно, не так много денег, но если хотите, то могу вам что-то там заплатить. Если вам нужны срочные деньги, вы занимаете Или вы любите монтаж, хоть какие-то нарезки, то пиши мне в комментариях. Ну, в личку пиши, да, в личку там сами самих на сетях. Найдете, в общем-то, легче. Я во всех зарегистрировался, остается только найти мне. Буду постить и там, что вы легко мне нашли. Если вы тоже ищете работу, такую хоть, какую-то любую. Или вообще-то помочь хотите родители так лисян занялся этим делом так так и росла посещаемость и каждый год понятно в 2000 году он переехал в пекин через четыре года Лисяну предложили продать свой интернет проект за 100 миллионов юанов он спросил как я могу продать дело с всей своей жизни и отказаться создал сайт потом раскручивал и продавал с нуля. Я кому продать за копейки? Да ни за что. это я прокачаю его, продам за миллион. Во. Вот это будет прикольно. Или вообще-то буду давать его аренду. это будет, наверное, слишком опасно. Надо, наверное, какой-то план придумать срочно такую крутую, чтобы можно такую штуку использовать. В принципе, тоже так могу продать. Там у меня несколько каналов, в принципе. Это же другая тема. Моя другая история. Еще через 5 лет он заработал на этом сайте 200 миллионов юанов. То есть не продал за 100 миллионов, а за 2,5 заработал 100 миллионов, миллионов а за 5 лет заработал 500 миллионов, 200 миллионов юанов. Вок. Если ты успешный в чем то там, в блогере, видеоролика, инстаграм, там, сайт, то могут больше рекламодателей. Когда ты будешь падать, ты рекламируешь, скажут не-не-не, ты уже не популярен, типа того, мы тебе не дадим, ты заработаешь больше. Хорошая такая обычная схемка. Еще через пять лет он заработал на этом сайте миллионов, миллионов, миллионов в своей, собственно, порталу миллионов, и при этом Сберег свои собственные портал, который в данный моменте посещает 20% от всего целого аудитории. От всего целой аудитории. Я не знаю, что он нам постил. Ну тут пишет 20% всей аудитории. Мало? То есть раньше не было 0,01, а теперь 20. Это максимум тут миллионер. Ну, китайцы такие богатые. Надо и китай записать ролик. От... Разговариваем на китайском. От всех целовой аудитории через год на... нас будет посещать 20%, а после этого можно будет уже подумать и о поступлении в университет «Смеется листян. Ну уже все, он обыграл, нет? а он аудиторию, блин, забрал, и все уже богатый. Все, он тот всем показывает, Макс, прям слева, справа, слева, внизу, справа, внизу. Есть такие подсказочки. Нажимаете, смотрите, Пока.